один рукав. Давай, давай. Вот, давай, давай. Да уже, Сашка, уже! Никитка! Убери на место! В доме никого нету? Нет, нет. Понял, понял Понял, понял Я понимаю, Никита, помоги! Линии, помоги! Пошли дальше. Пошли, погоди, погоди! Давай еще, подтягивай! Подтягивай, подтягивай! Сега, второй этаж дом передал! Ползи туда. Попробуй отстоять ту сторону. Никитка. На линию пока. Давай быстрее, вытягивай, вытягивай. Давай, давай, давай, давай, туда. Давай, прямо. Давай. Никита, держи воду! Дай ведро, дай ведро. Все готовы. Давай, давай, на темпер, сбить немного, давай, температуру надо сбить немного, дай. Никита, потащи немного линию! Никита, линию мне подтащи! Никита, линию! Подтащи линию, говорю! Китай вот здесь сломай кита! Посмотри на меня, Томика, вот